Друзья, и, наверное, наверное, самый популярный набор, мы его назвали обновление. В принципе, тут собраны продукты, которые, вот что называется, минимальными средствами, максимальный результат. Итак, все как обычно. Вы берете, очищаете лицо, собственно, тем очищающим средством, которое у вас есть. Дальше берете ватный диск, смачиваете предпилингом лосьоне и протираете лицо. Опять же, да, для сильной чувствительной кожи набор не подходит, это просто сразу же. Дальше... Не смываем, да, вот этот предпильный голосион мы не смываем. Дальше берем микрошлифовку, все то же самое, наносим, на 5-7 минут оставляем, и потом влажными руками делаем легкий массаж. Смываем и наносим маску. Значит, смотрите, тут 10 масок. Мы как бы предполагаем, что как минимум 10 процедур вы сделаете, но с учетом вот этого объема и микрошлифовки, в принципе, потом вам надо будет докупать только масочки и дальше продолжать делать. Смотрите, все продукты стоят 5,950, если как бы посчитать. Но вот в этом вот наборе мы даем вам скидку, и за 4,700 вы можете купить этот набор.